Фи, Ви, Си. Как развести огонь в диких условиях? На, На бабки! Деньги, деньги, повышенные. Ди мои деньги, блядь. Ладно, ладно, ладно, ладно, надо. Еще. What? No